Крутой челлендж. Богатая собака против бедной. Тянем жребий. Я выбираю эту. Посмотрим, что тут. Блин, я бедная. Ну ладно, пошла учиться быть бомжом. Ура, а я богатая. Сделаю-ка я себе массажные процедуры. Слуги, включайте. Ух ты, сколько собак. Неужели у меня будет много друзей? Привет, ты кто? Я Юмичу, привет. Хочешь со мной дружить? А почему вы с той стороны зерешетки? Потому что мы и собаки богатых людей. У нас есть богатые хозяева и с нами гуляют. А ты иди отсюда, нищая. Ну и что мне к вам нельзя. Я найду себе других друзей где-нибудь в другом месте. София, а помнишь, как вы сбежали от няни? Ммм, mm, да уж, помню. Идем за продуктами. Чур несет их обратно домой тот, кто последний. Э, нет, так не А я слышала, как Аня говорила по телефону и опять хочет взять нам няню, потому что типа часто не бывает дома. Ой, только не это, не хочу опять няню. Я тоже, и что нам делать? Нам надо срочно что-то придумать. А, я знаю. Алис, ты что так пугаешь? Да я в шоке от своей идеи, какой я гений. Нам надо найти робота. Чего? Какого еще робота? Такое бывает? Да, я в кино видела. Сейчас закажем. Ого! доставили. Вот это да. Так, кто снова сделал оплату с моей карты? Что вы опять купили? Это робот-друг Редди от Red Solution. Киса Алиса, какой еще робот-друг? Веселый и прикольный. Ань, нам не нужна няня. Мы хотим общаться с тобой. А Редди нам будет помогать. Редди. Что еще за Рэдди, Софи? Смотри, скачивай приложение. Оно а ну хоть на русском? Конечно, и еще пять человек им смогут пользоваться. Смотри, ты через него можешь присматривать за нами, по камере, и даже с нами говорить. Вот поговори. Ну, привет. Привет. Просто смотреть на вас и говорить с вами? Няня-то может за вами следить дома. И ты. Да ладно. реди умеет следить и ездить за объектом слежки абсолютно бесшумно. Так что спящий не проснется, если он рядом проедет. Вот попробуй. Ну-ка, попробуем. М -м, ну да, это классно. Он, правда, прям ездит за вами. И он еще, и не валяшка. У него есть датчики от падения и столкновения, поэтому его не то что мы, даже какие-нибудь дети не сломают. И даже камера ночного видения есть. Можно в детской положить и следить за ребенком. Или за бабулей и дедулей. Но мне надо следить за вами. Ну или за нами. Ну, мы ночью это проверим. А еще в рейтингу встроена лазерная указка. И пять цветных перышек есть. Ты можешь сама с нами играть, а не какие-то там чужие люди и няни. Ну-ка, ну-ка, а ну поймай, Кискалиска. Прикольно. А если ему нужно зарядиться, он сам едет на зарядную станцию, и ему не надо платить деньги. Да, но его нужно купить. Но это же всего один раз, и тем более мы его уже купили. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что они там делают ночью. Вот это да. Я и правда могу сама за ними следить даже ночью. бу -у -у. Теперь я вас вижу, все время. Редди-то не сбежишь, как от няни. Да уж. И он еще записывает на видео доказательства наших проделок. И фотографирует ваши хитрые мордочки и попки. Ох, надо нашим зрителям посоветовать. Если их, как и меня, часто не бывает дома, им надо себе обязательно купить робота-друга Редди. Чтобы пушистики не скучали и смотреть со своими детьми и близкими. Но это всяко... Лучше, чем какая-то там няня. Я проснулась утром в парке под скамейкой, потому что у меня нет дома и нет кровати, так что я сплю на улице. Зато у меня тут есть второй этаж, видите, и вообще даже крыша есть. Утром надо пойти умыться и позавтракать. А я, это как я очень богатая собака, я просыпаюсь в своей шикарной спальне, огромный кинг из кровати, ко мне приходит моя домработница. Че будете на завтрак? Все, что я люблю и побольше, пожалуйста. Ладно, как скажете. Можно со мной как-то э -э, по-культурнее разговаривать? Вы же прислуга, я вам деньги плачу. Да, извините. Так, я сходила в туалет. Слугам я смывать за собой не разрешаю. Освежу немного воздух и пойду в ванную. Утречком я иду в общественный туалет под названием куст. А потом... Как где-нибудь на дороге. Где придется, в общем. До того, как за мной приедет мой личный водитель, Чтобы отвезти меня в магазин, салон красоты, спортзал. И до завтрака, конечно же, мне надо принять ванну. Но сначала придет мой массажист и сделает мне массаж. Раньше я умывалась вот в этом фонтане вместе с утками и гусями. Пернатая братва тут меня все знает. Привет, Юрий. Привет, Привет Доброе Иди, Иди, Иди к нам, Юмичу. Иди к нам, Юмичу. Не могу, пацаны. Теперь тут построили забор. И один раз, когда я через этот забор... Вот перелезла, чтобы принять ванну. Меня отсюда выгнали охранники. Чуть не арестовали полицейские, представляете? Поэтому, ребята, теперь я с вами купаться не могу. Жаль, так. жаль, жаль, жаль. Жаль, жаль, жаль. Пока-пока. Эх, я рассчитывала на этот пруд. Но он весь высох. О, есть одна речка. Может к вечеру туда доберусь шерсть свою постирать. А сейчас фиг с ним. Буду ходить грязная. Такс, я приняла ванну, а что это у меня сегодня такой завтрак бедный, а, слуги? Вы чё? Я не поняла, я что по-вашему, на свинью похоже? На обед закажите что-нибудь из ресторана, а сейчас так есть охота, что уж поем эти ваши обедки? А, в животе учит. Короче, потом лужу какую-нибудь найду, а сейчас срочно пожрать надо. Какие у меня есть варианты? Вон, двумаги и Поэтому, иногда я стою у ресторанов, там, м -м, вкусно пахнет, и я попрошайничаю. Сегодня... А -а -а -а. Никто ничего в рейстике не дал, придется у кафешек поддирать. Осторожно, чтобы не заметили, вон какой-то кусочек, а -а -а, это не еда. Еще помойки и мусорные баки спасают. Но сегодня я опоздала и весь мусор уже убрали. Ладно, есть еще вариантик. Проникнуть за кем-нибудь в магазин, а там часто валяются всякие крошечки, ими конечно же наедаться тяжело, потому что нужно обойти вообще весь магазин, чтобы найти хоть крошечку. Еще и от охранников надо прятаться, чтобы не заметили часто бывает вкуснятина это уже больше похоже на завтрак иногда еще у кассы у людей какая-нибудь еда изо рта вываливается все равно в животе урчит. О, есть еще местечко в кафешках иногда на столе остаются остатки какой-нибудь еды ну вот и позавтракали. Эй, слуги, закажите мне новый телефон и компьютер. А то эти мне надоели. Им уже два месяца, хочу что-нибудь поновее. Ладно, пока жду свою машину, поиграю в игры. Че-то мне надоели все эти старые компьютерные игры. Надо пару десятков новых прикупить. Чем бы себя развеселить в моей бедной жизни? Надо как-то пробраться в закрытый парк адракционов. Пока там никого нет, поиграю. Я нищий король этого парка, пока меня не поймала охрана. Могу лазить тут, где хочу. По лесенкам топ-топ-топ-топ. Сейчас скачу с американской горки вниз. Пока никто не видит, вот веселуха будет. И... Мне нужна разная одежда в спортзал, салон красоты на шопинг. Столько одежды надеть нечего. И зеркало это мои гардеробные меня полнит. Надо слугам сказать, чтобы поменяли это зеркало. Придется опять ехать в магазин за шмотками. Какой красивый зоомагазин. И столько тут одежды красивой. И вся она такая дорогая. У меня на такой денег нет. О! Может мне попрошайничать начать? Водитель за мной приехал на грязной машине, вообще офигел. Уволила его, сама поеду. Я что, зря на курсы вождения ходила? И вообще пора новую машину купить, это мне надоело. Ух ты, я нашла свой собственный спортзал на улице. Опять этот тренер гоняет меня по беговой дорожке. Все время говорит, что мне надо похудеть. Пусть сам худеет, надо тренера сменить. Скатиться то легко, вот интересно, можно ли на эту горку обратно забраться? Не по лестнице, а прям по горке. Вот капец, как настоящая беговая дорожка похудеть недолго, я и так мало ем. Так надоели мне все эти ваши тренировки в общественном бассейне с общественным тренером. Пусть мои слуги купят мне нормальный бассейн в своем собственном дворе. Это что еще такое вы купили? Я даже сюда залезть не могу. Где вы вообще это взяли? Вы на мне экономите деньги. Еще и вода какая-то тут грязная и холодная. А ну услуги закажите мне на мали джакузи. Вот это я понимаю. Теплая водичка, джакузи. Только мне мой частный тренер не нравится. Он меня всякие упражнения делать заставляет. Увольте его, понятно. Нашла я, короче, речку. Она капец холодная, капец, грязная. красоты, я приняла озоновые ванны, меня помыли и помассировали супер премиум шампунем и кондиционером, сделала себе классную новую причесочку, пора на шопинг. Машины нет, в автобусы меня не пускают, в метро тоже, пешком приходится ходить каждый день, много километров, что-то я устала и пить охота. О, рядом с собачьим магазином есть халявная миска с водой, хорошо хоть не из унитазов приходится пить. Парочку новых игрушек куплю, может сумочку новую прикупить, это не хочу, что бы еще выбрать. О, может мне новый домик нужен, а? Мисочку новую можно, еще одна лежанка мне не помешает. И вкусняшка на вечер киношку посмотреть. Люди добрые, не проходите мимо, помогите пожалуйста. Бедной собачке хоть копеечкой на еду. Положите пожалуйста мелочь, лучше купюрку вот в мою шапочку. Я ее специально на помойке для этого нашла. М да, купила я парочку новых игрушек еще. И они тоже не интересные. Что-то вообще в игрушек мало играть нечем совсем. И новые не нравятся, и старые надоели. Что там у меня в корзине покупчика? Вроде я мячик какой-то себе новый взяла. Ну ладно, мячик ничего, вроде нормальный, прыгает нормально. Чтобы, бы, во что бы еще мне поиграть? Вот эта игрушка вроде ничего, вроде прикольная. Здесь и канатики, и мячик есть. Хотя она не отличается от тысячи моих игрушек, но когда новенькая, вроде как и играть интереснее. Надо было мне все таки не 10, а 20 новых таких купить. Закажу слугам, пусть привезут. Раз нет у меня друзей, придется мне самой себя веселить и самой с собой играть. О, палочка, я могу с тобой играть. Смотри, раз, и ты упала, и сейчас я тебя... Раз, подниму, и ты снова упадешь. Что-то какая-то скучная. О, а есть другая палочка с цветом. О, какая штука есть. Давай с тобой играть. Ну, а ты что-то какая-то огромная. О, можно листья в дереве сломить. Юху! Нет, что-то скучно с деревьями играть. Похвастаюсь подружкам, купила себе новую розовую лежаночку А еще вот такой вот экологичный домик И еще одну Ну а что, в каждой комнате, между прочим, которых в моем огромном доме очень много Мне нужен свой диван, понятно? Слуги, вот этот домик надо перенести Что-то мне он как-то тут не смотрится Пытаюсь э -э -э, найти себе новую лавку, новый дом Хотела сменить место жительства, но это очень неудобно, капец Вот это ничего, тут крыша есть Но правда рядом дорога опасная И она очень холодная, потому что железная А это... Э -э -э -э... По-моему, слишком горячая, потому что бетонная будет нагреваться на солнце. Нет, ничего не нашла, придется возвращаться спать под мою лавку в парк. А, посмотрю свои видео. Столько всего сделала, сегодня так устала. Играла в компьютер, в игрушки. Шопилась, сходила в салон красоты. Насыщенный, активный день, пора отдохнуть. Слуги принесите коктейль. Спасибо вам, добрый человек, это мои первые деньги, которые я заработала по прошайничеству. Что ты, позорные деньги. Лучше уж послушаю совета. Той старой бабули собаки, которую я встретила в парке. Она сказала, что мне надо пойти учиться, а учеба даст мне возможность устроиться на классную работу, зарабатывать деньги и больше не быть бедной, и не спать на этой дурацкой скамейке в парке. Пока, скамеечка!